Что нового будет в PUBG Mobile? Эта игра стала наподобие новым дыханием для игроков в режиме онлайн и для разработчиков, которые приняли сделать кальку, чтобы на чужом успехе заработать баблишко. Кто-то внес в королевскую битву нечто свое, а кто-то вообще не постеснялся перенять не только механику, но и внешний вид. Только вот речь в данном выпуске пойдет не о породе PUBG Mobile, а о том, что же следует ждать в игре в ближайшем будущем. В сугубо лишь адекватный взгляд и аналитика живых игроков на одной карте раньше это было невероятным а сейчас с учетом того, насколько быстро развивается технологии, способности игроделов будут куда обширнее на секундочку вспомним, что мы уже на пороге внедрения в повседневность 5G сети способная разгоняться до 2 гигабит в секунду, смартфоны выпускаются с увеличенными оперативками, улучшенными графическими ускорителями и процессорами да и в целом в наших руках находятся не просто звонилки, а полноценные компьютеры, обновляются сервера а значит, внутриигровой пинг возможно можно поднять и вместо сотни игроков, к примеру. На одной локации смогут появиться все триста. Карты огромные и такое количество гостей точно достаточно. Увеличение числа игроков на одной локации приведет к тому, что местности для укрытия будет очень мало. Придется увеличить количество зданий минимум в три раза, добавить побольше преград и даже изменить сам ландшафт. Игра станет более стратегической, где один неверный шаг уменьшит количество живых. Один среди 299. Станет намного легче попасть под прицелы, значит жертве необходимо дать возможность спастись. Как вариант, все бронеснаряжение от жилетов до шлемов можно значительно разбить на получаемость уронов, где третий уровень значительно превосходит первый. Придется пополнить и автопарк не только количеством, но и своим разнообразием, ибо это наиболее лучший вариант покинуть опасную зону как можно скорее. А не так, что бывает, бежишь в одну сторону и автомобиль можно найти только ближе к концу игры. Боты вы не поверите, но их присутствие, как бы вы на них ни ругались, также нужно увеличить. И вот почему. Причина первая – динамика игры. Допустим, вы приземлились на одной точке, а все остальные игроки в другой. Просто бегать от дома к дому и собирать шмотки очень скучно. Хочется же пострелять, собственно, ради чего мы и зашли в эту игру. А поблизости – никого. Игра уже подошла к концу, а вы все еще никого не ранили. И тут навстречу бежит бот, уже куда веселее. Вторая причина – пока все игроки мчатся к падающим Ящиком. Боты также могут стать неплохими ящиками на ногах. Подбил одного и глядишь, у него в ящике лежит ракетница или даже гроза. В ботах появляется хоть какой-то смысл. Если на одной локации предполагается выставка 300 игроков, то все они разлетаются недалеко друг от друга. Немного неудобно. Ситуацию может поправить второй самолет, который будет лететь по своей рандомной траектории. Зона все равно всех объединит на одной точке. Шестой пункт, пожалуй, станет верным решением для того, чтобы спасти игру. Отключение выбора карты, на которой хочет сразиться игрок. Уже сейчас при нажатии кнопки «Играть» можно ожидать загрузку игры более пяти минут. Я как-то просидел так более 20. И все потому, что на каждом сервере игроки выбирают карты в разнобой. Выбор карт должен быть таким же, как в танчиках. Все по факту. И причем на какой карте будет игра, решает не большинство, а именно рандом самой игры. Вводить новые карты в игру без этой функции никак нельзя. Иначе нам придется ждать загрузки по целому часу. Седьмое. Оптимизация. Ее сейчас очень не хватает. Иногда это бесит, а иногда все выглядит смешно и нелепо. А вот восьмой пункт заполните вы. Напишите в комментариях, чего не хватает в игре PUBG Mobile и что бы хотели видеть в ней в будущем. Самое интересное предложение мы публикуем в новом выпуске, который будет называться «Чего не хватает в PUBG Mobile». На этом у нас все. До скорых встреч. Всем покедова. Понравился выпуск? Не забудь подписаться и поставить лайк.